Мария Зайцева из дуэта Две Маши. Послушаем ее выступление на голосе. Вот смотрите, здесь, прям с первых секунд, мы слышим. Фирменное звучание, да, то есть, ну, вот есть такая манера исполнения, да. Когда вы слушаете и понимаете, что человек вот прям фирмово, круто звучит, да, и здесь она не берет какие-то супервысокие ноты, она не дает сильный, какой-то прям там супермощный голос, но мы слышим фирменное звучание. Да, фирменное звучание, голос мы сразу слышим э, динамику, мы сразу э, слышим использование разных приемов. Ну, надеюсь, вы это слышите. Немножечко у меня подвисает. Упс. Вот посмотрите, как она интересно переводит звук в такой вот прям в нос, твангует его, немножечко такую набыченность делает, но то есть очень круто на самом деле звучит, вот правда очень круто. Но я не знаю, угадали бы вы ее тембр голоса среди других голосов? Вот я, честно говоря, не уверена, да, то есть она очень техничная, прям ну, очень техничная, но если сравнивать с лободой, вот лободу узнаешь, я не знаю, наверное, из тысячи, как вы думаете, напишите в комментариях. И вот обратите внимание, она не использует громкий голос, да, то есть нет использования такого прям, ну какого вот, вот орущего звука, не знаю, как это назвать, то есть все очень тонко, очень четко, очень технично собранный звук, то есть вот ничто не вызывает вопросов, то есть настолько все выверено, автоматизировано, ну это и талант, это и работа над собой. Все вместе. Посмотрите, какая динамика потрясающая. Просто потрясающая динамика. Вот э, Мария Зайцева... Э, такой пример... Э, крутой динамики. Если вы интересуетесь вокале этой темой, слушайте эту певицу. 100% техничный звук не всегда хорошо. Ну, это не всегда хорошо, потому что это мешает раскрыться человеку, как артисту, да. То есть артисты, это не те люди, которые должны идеально петь. Ну, правда. Это хорошо, когда они поют идеально. Но... И давайте вот еще сейчас Марию Зайцеву, ее песня, вот премьера, ну, 20-й год, правда. Ой, почему-то опять включился другой ролик. Сейчас. Надеюсь, сейчас включится. Нет, опять почему-то. Ага. Так, у меня видите, все э, висит катастрофически, катастрофически висит компьютер, потому что его нужно менять. Он уже не справляется. Так, вот, вот эту поставьте мне. Так, и вот. Стало, и душа вот тоже обратите внимание на динамику. То есть она поет достаточно э, тихо, спокойно, но у нее потрясающая здесь в этой песне будет динамика. Услышали ли вы, как она задела прям очень технично твердое небо? Но вот на самом деле это артистка, да, вокалистка, у которой прекрасная динамика, вот мельчайшая, да, и одно дело, ну, когда там кавы исполняют, да, может быть, больше можно это показать, раскрыть, но и свою песню она очень круто сделала вокальный жизнь. Этот хмык, она срыв делает. Ну, потрясающе то есть вот, микродинамика микродинамика громко-тихо вокальных приемов регистров на самом деле вот ну, послушайте да кто хочет овладеть динамикой это будет э, очень крутой опыт для вас